...терапевт Эриксоновского гипноза, метафизик, наставник, помогает своим коллегам, врачам, психологам, коучам получать достойные деньги за свой вклад в, лю в людей через... Обретение своей самоценности и ценности услуг. За 10 лет работы онлайн провела более 3000 вебинаров и тренингов. Помогала сотням клиентов и ученикам обрести счастье в личной жизни. На найти свою ценность я личности. Сотни учеников увеличили свои доходы в 3-7 раз. Нашли свое призвание и профессии. Участник миротворческих операций ООН, пожалуйста, аплодисменты. Да, и чтобы помочь другому, вначале помоги себе сам, говорит наша Надежда. Такой ее девиз. Моя миссия – показать, как стать уверенной и внутренне сильной всем, кто хочет жить счастливо и свободно, и в достатке, благодаря трудностям жизни. Это Надежда Новосельская. Ваши аплодисменты! Старость и мудрость приходят с годами. Сейчас я смотрю на эту аудиторию и вижу, какие молодые и красивые. Я восхищаюсь, что я живу в Украине, хотя объездила уже более 25 стран и работаю с людьми в разных странах. Но я горжусь тем, что я живу в Украине. Сегодня хочу сказать про то, что Старость и мудрость приходят с годами. Вот почему. Мне только 61, будет 62 вот уже через месяц. Я думаю, что я здесь самый старший номинатор, номинуемый или как правильно сказать. Номинант. И за столько лет работы в психологии, психотерапии я знаю одно точно, что и в деньгах, и в отношениях, и в здоровье главной целью у каждого человека должно быть хочу много хочу, но это хочу заглушается с детства. Программами, установками, родителями, которые не знают, как правильно дать ребенку эту внутреннюю силу и уверенность. И поэтому за столько лет я человек Советского Союза, действительно раньше при Советском Союзе, я просто шла за теми, кто, кто больше, кто выше меня. Я росла в карьере, я была в боевых точках, в Югославии, в ООН, в ранежилете, в каске. Но те награды, которые я получала от государства, они были, ну, ну, были и были. Я даже не понимала, что я достойна их. И вот сегодня, наблюдая за вот этим всем действом, понимаю первый раз, что я действительно достойна той награды, которую я сегодня получаю. Благодаря вам, космоладе, тем людям, которые заметили меня, я пошла куда-то. Что я хочу сказать, то никуда не идет, тому нет попутного ветра. Поэтому идите, падайте, вставайте, гордитесь собой и ценность внутри вас. Я действительно сейчас помогаю психологам, коучам, врачам, которые вкладываются в людей, жизнь свою отдают, время свое тратят, но получают копейки. Именно потому, что у них нет этой ценности себя, у нас вытравили ее. Сегодня... Я с радостью помогу тем, кто захочет действительно получать достойные деньги за свой вклад в людей, отдавая свою жизнь, время, потому что дипломы ничего не стоят, если вы не применяете эти знания и не осознаете свою ценность, своих услуг, своих программ, своей помощи. Я вам очень благодарна, друзья, за доверие, те, кто меня сейчас слушают в Инстаграм. Спасибо большое, делает прямой эфир. Те моим клиентам, ученикам, которые доверяют мне, я благодарю вас за внимание и напоминаю, что старость и мудрость приходят с годами. Чаще старость приходит одна. Но для того, чтобы мудрость пришла, нужно работать. Работать мозгами, душой и, конечно же, телом. Поэтому, друзья, я психофизиолог, знаю, о чем говорю, и человек с большим опытом, как черепаха тортила. Слушайте и делайте, и будет вам и удача, и радость, и деньги, и, конечно же, признание. Спасибо большое. Ну что ж, а в номинации «Психотерапевт и наставник» Cosmo Lady Awards вручает лауреат премии Cosmo Lady Awards 2017 амбассадор Лилия Олейник под ваши всем. Вы знаете, мне э, чрезвычайно приятно сегодня вручить эту награду именно вам. Потому что у вас не только мудрость и опыт, у вас еще и женственность, искренность, доброта, любовь. И все это видно и считывается прямо в рта. Пусть эта награда станет еще э, одной ступенчиком вашей деятельности, вашем успехе. Спасибо большое. Это ваши аплодисменты для Надежды Новосельской. Мы ее, со сцены. Мы ее провожаем. Мы ее провожаем. Со сцены, пожалуйста, давайте свою ручку. Это вам так, аплодисменты. Мы а просим остаться.